Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Поздравляем с 2022. Минималка по зарплате. Лизинг по новому. Сложное в легком. Налоговый прогноз. Поздравляем с 2022. Список важных дел на новогодние праздники. Фильм про баню, запах хвои, скатерть, вилки, заливное, беготня, наряды, гости, президент, куранты, тосты, разговоры без умолку, за подарками под елку, эсэмэски, взрывы смеха, фейерверки, дискотека. Сон до самого обеда, поздний чай, друзья, беседа. Лес, лыжня, веселье, санки, куртки, варежки, ушанки, Свежевыжатые соки, спа, релаксы, караоке, Рождество, свеча, калятки, поздравления, шоколадки, Пылесос, вода, ведерка, генеральная уборка. Все затихло, гаснут свечи, бал окончен, скоро вечер. Мое дело, сайт, эксперты, бланки, кодексы, ответы, Вебинары, письма, вести, трудовые будни вместе. Все как прежде, полным ходом. Вас, коллеги, с Новым годом! Минималка по зарплате. Новый год – это время для очередного пересмотра минимальных зарплат в регионах. Поэтому важно отслеживать, не требуется ли поднять зарплату своего персонала до регионального минимума или федерального МРОД, чтобы не нарваться на нарушения. Пока еще не все регионы определились в этом вопросе. Более того, в связи с президентским повышением рот ряд регионов еще могут пересмотреть свои минимумы или сравнить их с федеральным значением. Лизинг по-новому Особый порядок расчета налоговой базы ждет ряд арендодателей и лизингодателей. С 2022 года именно они признаются плательщиками налога на имущество по объекту аренды. И применение данного порядка не поставлено в зависимость от учета такого имущества в качестве основных средств или другого актива в бухучете. Но как же рассчитать налоговую базу по некадастровой недвижимости, если это не основное средство в бухучете? Об этом смотрите наш материал. Сложное в легком. СЗВТД – всего лишь перс и вариация трудовой книжки, но вопросы по оформлению этой формы не заканчиваются. Из последних. Что считать точкой отсчета для представления СЗВТД при приеме на работу, если приказ об этом больше не оформляется? Такое возможно с 22 ноября этого года. Нужно ли оформлять графы с трудовой функцией и кодом графы 5 и 6 формы в отношении всех кадровых событий, по которым подается СЗВТД? Налоговый прогноз Работу над новыми стандартами двух прерывать не собираются. Более того, представлена программа их разработки на 2022-2026 годы. Предположительно, для обязательного применения из ближайших будут введены следующие ФСБУ. В 2024 году нематериальные активы. В 2025 году бухгалтерская отчетность, инвентаризация, доходы, расходы. Также готовятся изменения в обязательных со следующего года стандартах ФСБУ-25. «Бухгалтерский учет аренды» с предполагаемой датой вступления в силу в 2023 году и ФСБУ-26 «Капитальные вложения» с датой вступления в 2024 году. С января 2022 года многодетные семьи смогут подать заявление на получение выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки через портал Госуслуг. То есть не нужно будет обращаться в банк, выдавший кредит, Кроме того, сам процесс получения господдержки будет ускорен. Столица расширяет участие малых предприятий в государственных закупках. Теперь контракты на сумму до 20 миллионов рублей город Москва будет заключать только с субъектами МСП и СОМКО. А мы напоминаем, что с помощью ⁇ моего дело бюро ⁇ вы можете бесплатно смотреть видеовыпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПБР.